Запись, потому что можно такой общий разговор начал. Что, что вы сказали, Ребью, я сказал, что мы же не в Монако, что мы можем позволить себе 15 человек. Мо нет, а я, я я вам скажу чисто технически дело, дело в том, что, ну, по крайней мере, для тех, кто может смотреть видеоуроки, да, есть так называемая Академия Хана, есть уроки, которые совершенно гениальным преподавателем выложены бесплатно по всей программе средней школы. Не только уроки, но и задания с проверкой автоматических этих заданий. Полный цикл учебы. И тогда даже мать семейства, если есть большое семейство, много детей, или можно даже пару семей, например, объединить, или две-три семей, чтобы было 10-15 учеников вместе, да, чтобы им социализироваться и не сидеть по своим углам. Кто любит с компьютером, может просто по одному сидеть за компьютером. И достаточно одному взрослому просто наблюдать за процессом, а ученики могут даже разновозрастные сидеть в этом классе. И наоборот, это очень хорошо, потому что каждый смотрит свой урок, а старшие еще и опекают младше. И это система, которая не только может работать, а может быть во много раз лучше, чем сегодняшняя школа. И То, она остановит, да, это, остановит вот это бесконтрольное оснащение вируса. Вот, э, к сожалению, сегодня нету урока. Раф в больнице и передал его ученик, что даже просьбу, кто может навестить его, это Шарей Цедек в онкологии на седьмом этаже. Шарей Цедек, да? Ага. Шарей Цедек в онкологии на седьмом этаже. Спасибо, Миша. Видимо, раз такая просьба, я, я, к сожалению, чувствую, что очень хорошее состояние. С другой стороны. Ну это да, кто действительно, проблема заражения, ребьюда, абсолютно прав. Надо быть осторожным. Я не Осторожно. знаю, можно, можно компромисс, можно выяснить. У дочери Рава, вот я попросил, чтобы он мне прислал телефон, может, можно сделать такой бикур виртуальный, чтобы она включила WhatsApp или Zoom, чтобы видно было, видно, можно было видеть и разговаривать с Равом, даже если он находится в больничной палате, я не знаю, возможно ли это. Или, или может, ну смотрите, если кто-то сочтет, я действительно не, не уверен, так же, как рыбьюда говорит насчет заражения, если кто-то решит, что все-таки он идиот, он может включить смартфон, и чтобы другие присутствовали, но я еще раз говорю, я не знаю, действительно не знаю, какое решение правильно. на волю каждого. Вы дали, вы дали хорошую полную информацию. То есть она печальная, конечно. Но будем молиться. Но в принципе, каждый примет решение, как ему быть. Миша, по можно по поводу вашего предложения относительно маленьких классов? Да, а, вот я знаю, да, Илья, он же совсем близок к этой теме и проводит семейные... Семейная связь, да, между взрослыми и детьми. Илья, да, конечно. Это хорошая идея. Это оптимальное число вообще людей в таком развивающемся коллективе и творческом коллективе. Это где-то 7 плюс минус 2. То есть от 5 до 9 человек. Это самое эффективное, оптимальное Количество людей в группе, в любой. Я думаю, в учебный тоже. Но тут же возникает серьезная социальная проблема. Где взять столько хороших учителей? Ну, вот у меня этого... уже есть ответ. Да, пожалуйста. У меня уже есть ответ. Дело в том, что учитель, который на, не на голову, а на много голову выше, подавляющего большинства учителей, это Сальман Хан. Ну, он просто совершенно гениальный. Я его уроки смотрю, это очень впечатляет. И таким образом дети могут смотреть его уроки, ну, они на английском, но они сейчас переведены на многие языки мира, включая русский и иврит. И тогда роль того кто взрослого, который находится рядом, это поощрять и организовывать. И более того, разновозрастной класс – это идеальная вообще вещь, потому что старшие ученики смогут еще направлять младших, и связь между учениками разного возраста она намного более органична и их хороша. У одновозрастных намного больше конкуренции, нездоровый Их согнали в классы, потому что ну, не было другого способа учить много учеников одновременно. Да? А сейчас можно от этого отказываться. Я думаю, в этом есть очень много положительного, Миш. А, но еще есть два момента. А, по, пока что а, учителей недостаточно. Может быть, объединять группы родителей и а, по очереди присутствовать при этих уроках. А, а, это первый момент. Потому что подготовить так много хороших учителей, для этого никакое общество в мире сегодня не готово, включая даже государство Израиль. Сегодня бюджеты идут на, на совсем другое, а это требует иных средств. Второй момент. Я не так близко, как вы, знаком с Академией Хана, но приходит время, а может быть уже давно пришло, когда знание должно быть не только научным или там естественно научным, плюс история, география и так далее, а знание должно быть единым, я не скажу даже интегральным, а единым. При том, что ребенок обязательно должен получать в каком-то балансе знания естественно научные. И знание о духовном мире, мире невидимом, а, потому что мы сегодня видим, к сожалению, что а, есть школы чисто светские или хеланинные в нашей стране, даже, пожалуйста. А, а есть школы религиозные, тоже, тоже там разные там и разные там, но это серьезный водораздел сегодня. И это не есть хорошо, потому что это сохраняет порочный разрыв в обществе. Это проблема. Значит, должно быть единое знание. Я не уверен, это, это вы лучше знаете, может ли Академия Хана сегодня ответить на этот запрос? Ну, по, по, по первому, что вы сказали в отношении учителей и родителей. В этом была и мысль. Я начал ее говорить, мне кажется, еще до того, как вы подключились. Конечно же, кто-то из родителей или старших детей, между прочим, может вполне вести такой класс. Вот я знаю, что дочка Уарона и, по-моему, даже старшая внучка у Владимира, да, они очень любят с детьми. Я, я не, не путаю Владимира. Вот, действительно, из родного круга, а в случае экстремальном даже вот этих девушек и юношей из Шрут люми если это надо срочно сделать, да, дети очень любят, между прочим, страшно любят, когда не взрослые с ними, а пионервожатые. Вот, а Вторую часть, Илья, я полностью согласен, ее надо продвигать. Но это вторая часть – это глобальная программа, о которой надо очень хорошо, глубоко думать и на нее перейти как-то в пожарном порядке, может, можно как-то экспериментально. Это отдельное обсуждение, очень важное надо открыть. То есть у религиозных родителей вроде бы нет с этим проблем, То есть эти ученики будут и общие науки, и Тору изучать. А вот с нерелигиозными родителями очень, очень хорошо надо думать, э в какой форме. или это, это, э Илья, вы, вы знаете, это очень важная дискуссия, но можно было бы, мне кажется, на первом этапе их разделить. То есть сделать быстро то, в чем есть общий консенсус. И глубоко думать насчет того, о чем вы говорите, это очень важнейшая тема. Я полностью согласен. Есть какой-то, я хотел спросить. А есть... Почему-то и у вас тихо звук, или это у меня стал тихо? Нет, Володя, сделайте что-нибудь со звуком. Вас плохо слышно очень. Добрый день всем. У меня совсем плохо со. Звуком, но я хотел сказать, что у нас есть новый гость, э, Авнер Милевский. Ага. И прошу любить и жаловаться, он замечательный человек. И в данный момент он ищет, э, где бы он мог провести Шаббат и Тышибаб. Если у кого-то есть идеи, он недавно приехал в Израиль из Канады, и, то, пожалуйста, подумайте. Авнер, в каком городе вы? И в каком городе вы? Авнер, да, да, Авнер вот подключился. Да, радио. А да, отключен микрофон. А, микрофон. так Авнеру совсем срочно, ему на, если на этот шаббат приехать в Иерусалим, ему уже надо знать, да? К сожалению. Авнер да, да. у меня и, очень и... много проводил времени, но, к сожалению, мы с мамой сейчас стараемся в изоляции быть. Понятно, понятно. Ну, вот давайте подумайте, кто, кто бы мог его принять. Я тоже не, не могу, к сожалению. Так, э, делаем мью, мьют, Гидалия. Э, Гидалия, Гидали, вы включите снова, если захотите говорить. Что... Скажите, меня сейчас слышно лучше? Да, да, намного Отлично, сейчас отлично. Сейчас намного лучше. Так а мы что-то хотел... начали говорить, Володя. Да, я хотел спросить, а есть какой-то опыт? Подождите, подождите. Или... Насчет Авнера да. нет идей? Тут же горячий вопрос. А, да, пожалуйста. Насчет Авнера ни у кого не, нет больше идей? Ну все, раз нет. У меня просто нет места в моей берлоге. Да. Идеи-то есть. Но... А вот просто нет физически места. Нас, нас семью такую где-то найти где где которые готовы это не непросто но если не удастся я так думаю не удастся вот чтобы прямо на завтра то, то в принципе надо подумать и, и организовать такой, такой приезд хорошо спасибо ну ладно, Владимир, извините, что перебили вас. Нет, нет, это. У меня, тем более, вот, что. Авнеру я... скажем Авнару Шаббат-Шалом и цом Калиш, чтобы его. Авнер по-русски. Авнир разговаривает по-русски. Зачем вы Авнира отправляете? Давайте Шаббат-Шалом. Шаббат-Шалом это и по-русски. И здоровья ему пожелаем, Микрофон. успешной абсорбции в Израиле. Авнер, можешь включить... Миша, у него микрофон выключен. Да, Авнер, можешь включить свой микрофон, да-да. Не, не знаете, Уже нет-нет, уже, уже уже включил. Авнер, вы слышите нас? Да, спасибо большое. Если слышите нас, подайте голос. Вы по-русски говорите? Говорю, спасибо большое. Угу. Это даже мои марокканские друзья могут сказать. Спасибо. <свят> Не, Авнер разговаривает. Авнер был э, в детстве в Израиле, потом мы там в Канаду уехали. В общем. Сейчас он делает ее обратно. Откуда корешки? Самые. Москвы. Откуда, откуда вы... Москвич, москвич корняный. По-моему, в Москве он то ли родил, да. совсем маленький. Да, да, да, родился в Москве. Ну, давай, Илья, давай какую-нибудь тему. Так вот, нет, подождите, не Владимир... Не Володя начал говорить. Владимир начал говорить. Я не слышал. Я начал спрашивать. Есть какое-то... Кто-то видел или участвовал опыт для школьников, для детей на зуме, чтобы учитель проводил вот зум уроки, и тогда проблема общения каким-то образом скрашивается. Потому что зум дает какое-то общение. Но это как дополнительный вариант. Вы знаете? Надо с хабадниками больше разговаривать. Я объясню почему. Потому что в хабаде есть посланцы шлихим по всем городам и весям мира. Да. И я знаю, что еще в эпоху задолго, и у них эта проблема очень острая. Приезжает хабадник, там есть менеян местный, который с трудом что-то там немножко знает, приближающийся. Да? И они еще в эпоху до всех корон детей своих обучали по интернету. Я, я почему знаю, потому что Равшауль Горовец, ну, наш винницкий равин хабадный, вот я знаю, что его дети так занимаются. Это один из путей. Но другой путь, Владимир, тот, о, тот, о котором я говорю, для более маленьких детей – именно не по Зуму, хотя по Зуму тоже очень важно. Я уверен, что это будет продвигаться. Я вам хочу сказать, что, по крайней мере, для старшеклассников однозначно на Zoom лучше, хотя этого еще нет. Почему я знаю? Потому что у студентов и когда у них есть выбор, у них сейчас есть выбор, или прийти в гибридный класс физически, или прийти на Zoom. Ногами голосует 80% остаются дома и участвуют по Зуму. И 20%… Это от лени? Это от лени или одна из причин – это лень в данном нет, случае? Нет, это просто… Нет, нет, это не лень, это просто им лучше. Да, давайте так. Не будем разделять причины, им лучше. Они чувствуют себя лучше, когда на Зуме, когда уроки в записи и так далее. Это, это, это одна сторона. А другая сторона, то, то есть это говорит о том, что в технионе учителя более умные, более продвинутые, они адаптировались намного лучше к новым условиям, быстрее, чем просто учителя школы. Это одна сторона. А вторая сторона, для маленьких детей все еще такие коллективы, 10, около 10 человек плюс-минус, как Илья сказал, 7, плюс 7 от 7 до 9. Да? Угу. Оптимальная группа – это вообще лучше всего. И для этого можно найти людей легко. Вот почему? Потому что есть, к примеру, девушки, которые служат в армии, и не только девушки. Как, как говорится, срочную как, как, национальную программу можно было бы закрыть, а там уже думать, постепенно, вплоть до того, что если в этой группе есть старший ученик, достаточно, что он уже сидит и просто учится и держит ситуацию под контролем, имеет двух-трех приближенных помощников, да, у -у -у. которые под ним, чтобы у него достаточно было времени учиться самому. Да. И, допустим, этот старший ученик может... Уже учиться в группе по Зуму с другими старшими учениками. Это вполне могла бы быть работающая. Мне кажется. Это, вообще говоря, это прекрасная идея. Из нее может вырасти очень много ценных вещей. Уже достаточно того, что прозвучало сейчас, вот то, что Миша сказал, и мы обменялись. Чтобы начать это, может быть, с одной, двух или трех групп, каком-то конкретном месте и и включить туда значит в основе конечно это общение общение этой группы детей небольшой э, с кем-то старшим который хочет готов любит это дело пусть это будет просто старший ребенок или же кто-то из родителей или кого-то кто э, кто-то кого они найдут вот а дальше там можно включать и Zoom, да? и Академию Хана иногда прослушивать, включать в это. Короче говоря, вот такое живое ядро, живая ячейка – это прекрасная идея, Миш. Значит, вот давайте подумаем, а что, если мы от теории попробуем все-таки войти в эту холодную воду и начать? Допустим, в нашем славном городе Иерусалиме. Я, например, с удовольствием то, тот ресурс времени и опыта, который есть, к этому подключил бы. Какие есть мысли к началу реализации? Я, я, я подозреваю, я подозреваю Илья, что самое ударное ядро это если вас соединить с Аароном. Потому что Аарон это практически учитель, который уже имеет несколько активных учеников и в интернете, и физически. Отлично. А, кстати, почему его не видно тут у нас на встречах? Иногда? Ну, он сказал, что он будет на Йор... Йорксей. А, я, Йоркс. я так понял. Да, да сегодня Йорксей Равыцка Зильбера Да, на сегодня Йорксей. Хорошо. Значит, давайте вот направление. Поговорим с Араном и попробуем это начать. Но, вы знаете, как? Тут нужна ну, нужна как бы всеобщая молитва, потому что хорошее дело поднять сначала довольно трудно, потом раскручивается. Значит, если будет духовная поддержка, по крайней мере, от нашей замечательной группы с огромным интеллектуальным ресурсом, то, то это поможет. Это даст энергию для раскрутки. Но мне хотелось бы вот тут. Иуда Мендельсон предложил тему, и я тогда, я с вашего хочу... позволения, предложу небольшую тему, которая… Разрешите мне, я хочу изменить предложение. Да, ну, пожалуйста, пожалуйста. Я то хотел то... просто, я скажу, я хотел я тему, хотел... The... которая продолжила бы то, что мы сейчас говорили. Да. Юда, the... Завершите, если можно, с этой темой. Или Рабьёда еще что-то по этой теме? Нет, пусть Рабьёда скажет, что он хочет. Я бы с этой темой хотел завершить еще пару слов. внимание на 2-3 минуты. Попрошу Лея почитать вступление. Сегодня Йорксайт нашего Рава. Вы согласны, а? чтобы она почитала? Да, я согласен. Согласны. Она сейчас находит. И начинает нам читать. Сегодня Йорца моей бабушки перл бат Ариэлей. Как раз вот в, в этот же день, видите, как Прекрасно, что вы помните, это, это мецва. Помнить – это мецва. А хотел еще спросить. Поминальную свечу зажигают о прямом родственнике или, или о любом человеке, у которого хотят вспомнить его йорцы? Кто-нибудь может ответить? Что ты ищешь? Я думаю, что здесь строгих правил нет. Вот как душа подскажет, так и надо делать. Но это мое мнение. Дело в том, что все равно, как вам сказать, вот эти духовные связи невидимые, они не делаются через материальные объекты непосредственно, через свечу, например. Но благодаря зажиганию свечи душа человека входит в особый режим. Свеча помогает человеку, любые материальные действия человеку помогают, его душе помогают войти в определенный режим в связи с духовными мирами. И вот тогда происходит действие духовного. Вашего согласия, я попрошу только если можно, Юда, Лея, уважаемые, чуть погромче, пока слышно очень тихо вас. Так. Добрый день. Как сейчас слышно? Ничего. Угу. В памяти нашего учительа, Ицхака Йосифа Зильбера. Ушел учитель. Праведники не умирают. Некоторые из них уходят от нас в тот же день, когда и рождаются. Рав Ицхак родился 3-го Его задержали еще на пять дней до 8 Ава, самого страшного дня евре э, еврейской истории, дня разрушения храма, чтобы мы почувствовали трагедию его потери. И еще, чтобы страшно захотели прихода Машеха, когда после возрождения мертвых можно будет встретиться с учителем, обогреться его улыбкой, поучиться у него, как жить еврею. Всю свою жизнь Раф Ицхакзильбер отдал служение Богу и Торе. Тысячи людей во всем мире считают его своим учителем. Невозможно перечислить все добрые дела, которые он сделал. Для всего еврейского народа он был и останется образцом праведности, мужества, доброты и правды, любви к людям». Рав Ицхак часто говорит, что во всех поколениях, пока не построен третий храм, евреи плачет, будто он разрушен на их глазах. И вот и мы плачем. Его нет с нами. Спасибо большое. Все. Спасибо большое. Очень трудно. Спасибо. Да. Лея Ле Шарков, очень-очень к месту. Если позволите... А, как раз это связано с памятью о, о, о нашем учителе Равицкой Зибере. А, ну, не то чтобы... Ну, немножко двортора, если можно. А, те, кто встречался с Равом Исаком, а, не, не могут забыть о том, что помимо... Глубочайшей мудрости и проникновения в Тору, как человек Равыцкак был невероятно мягким человеком. Я не встречал в своей жизни человека в таком возрасте, почтенном и пережившим столько, и сохранившим такую мягкость и доброту к людям, как Равыцкак. И в связи с этим хочется сказать, а это немножко связано с темой, которую Миша поднял об образовании, о школе и так далее. Мы сегодня живем в мире, в котором повсюду повсюду процветает насилие в любой форме. Ну, самая крайняя форма насилия – это то, что мы сегодня наблюдаем, войну в Европе, которая всем нам кажется непостижимым в наше просвещенное время, в 21 так сказать, век. Но есть и другие формы насилия. Есть насилие психологическое, есть насилие информационное, когда людей лишают полной объективной информации – и, и насильно э, э, создают у них ощущения э, печальные, неприятные, э, э, пессимистические и так далее. Короче говоря, формы насилия невероятны. И это воспроизводится. Почему? Потому что воспитание сегодня, к сожалению, в большинстве случаев, тоже не избавлено от насилия. И мы привыкшие, мы родившиеся в этом мире, воспитанные в нем, принимаем некоторые формы насилия как составную часть нашего мира. И, и волей-неволей мы это проявляем. Ваш покорный слуга иногда ловит себя на том, а, а, а к сожалению, значит, 50 с лишним лет я прожил в стране, где насилие являлось составной частью жизни. Просто одной из форм общения между людьми, Подавление вплоть до, до, до тюремных заключений, до убийств и так далее. И в школе воспитания было совершенно не свободно, мы все прекрасно знаем. Поэтому и нам трудно обнаружить себе и отказаться от этого. А значит, мы передаем невольно и детям своим, и, и, и, и внукам, так сказать, уже опосредованно, вот эти незаметные силовые, силовые поля, к сожалению. А о чем нас предупреждает Тора. Если вы помните, дорогие друзья, в главе Хукат, а потом вот через шаббат мы будем читать главу Ветханан, когда Моше вспоминает, как он молил Всевышнего о том, чтобы ему все-таки было разрешено прийти на землю, на, на ту самую святую землю, на которой нам посчастливилось вот быть и встречаться. Вот. И, и на какой вот наш уважаемый гость Авнер а, совсем недавно тоже вернулся. И вот а, Равицкаг Зильбер – образец того, что, родившись и, и проведя всю свою сознательную жизнь в стране, исполненной насилия, и вот он испытал на себе, мы все знаем его биографию так или иначе, сколько же он несправедливости и насилия, причем по отношению к самым чувствительным вещам, его пытались оторвать от семьи, лишить родительских прав. Но ну, более чудовищного насилия над душой человека трудно себе представить, он все это вынес. И те, те, кто его встречал и видел, видели человека, в котором не было ни капли насилия. Это была невероятная мягкость и понимание человека. Какая же духовная сила и какая еврейская глубокая культура стоит за этим. Так вот, вот эти две главы э, в Хукат. Э, я напомню, а, когда... А, умерла Мирьям, и евреи лишились колодца, передвижного источника воды, которые были связаны с этой женщиной-пророчицей, то когда исчезла вода, евреи как вводится, подступили к Маше и Арону и встали, значит, вот достаточно эмоциональной форме а, требовать от маше, а, а, не, даже не требовать, а предъявлять ему претензии, что вот он вывел из а, Мицураима, и тут нет воды ни для них, ни для скота. И, и, и все это в очень неприятной форме. Стоит снова перечитать этот текст, и, и мы как в зеркале а, у, увидим наш... Совершенно замечательный, но, но очень острый эмоционально народ. Маше, как всегда в таких случаях, обратился к Всевышнему и получил у него совет. Помните, еще был такой случай в Мара, когда пришли к источнику воды, он оказался горьким, а Маше обратился к Всевышнему, тот дал ему четкий рецепт, бросить дерево в воду, и она стала пригодной для питья. Здесь другой совет. Тут не было никаких источников, ни горьких, ни сладких, никаких, а были скалы кругом. И Всевышний дал ему совет обратиться к скале и от имени Всевышнего попросить ее дать воду. Что произошло, поскольку народ уже, ну как мы говорим по-русски, достал Маше крепкого на этот раз, то Маше не выполнил приказа Всевышнего точно. Он взял посох, который был у него в руках, ну, посох, который был раньше, и дважды ударил по скале, и потекла вода. И тут же. Он получил, а услышал распоряжение Всевышнего за то, что он не осветил словами от имени Всевышнего, словами обращенными к этой скале, а ударил ее дважды, он не войдет в святую землю, землю Израиля. И Молитва в Эдханан, где неоднократно, как пишет Моше, Всевышний молил о том, чтобы ну хотя бы ненадолго посмотреть на эту землю, а ведь он родился в Мицрайне, и э, он получил все-таки отказ. А Моше, сказал Что-что? Сказал Всевышний. Не, не Всевышний просил, может? Ой, я оговорился. Тут, тут телефонный звонок меня сбил. Спасибо, Иуда. Спасибо, дорогой. Значит, да, конечно. И, и вот, э, э, смотрите, казалось бы, да, а вода все равно пошла из скалы. Народ все равно получил воду. Казалось бы, да, но ну, обращение к скале или вот, ударить посохом дважды по ней. но небольшая разница. Все-таки, смотрите, чудо произошло, вода из скалы. Почему же такое суровое наказание, которое для Маше было невероятно тяжелым? Он, он молил о том, чтобы оно было отменено. как объяснял несколько моментов. Значит, Он говорил и в его книге «Беседа о Торе». Подчеркнута вот какая сторона, что за то, что Маше прогневался, а он в его положении, в его должности не мог этого себе позволить, он получил такое наказание. А его брат Аарон, который при этом присутствовал, получил наказание такое же за то, что он его не остановил, за то, что он его не, не успокоил и позволил этому гневу. Это одна из черт, которые безусловно, и, и эта сцена, описанная в Торе, она как раз говорит о том, что Моше прогневался в той форме, в которой он ответил народ Но мне хотелось подчеркнуть все-таки вот что. Что если бы Моше точно выполнил волю Творца, и обратился словами к неживой, а просто материальной скале, и она дала бы воду, по слову Всевышнего, через Маше, то это было бы чрезвычайно важным и тонким уроком для всего народа, который стоял тут весь рядом с этой скалой. А Маше проявил насилие по отношению к скале. Дважды ударил по ней посох. Вот вот эта разница. Если слово, чистое слово от имени Творца обращено к человеку даже к скале, то оно должно сработать. И в это народ должен был бы поверить. А тут он увидел, что проявлено по отношению к скале насилие. Вот этот урок, этот урок, который мы видим на, на примере нашего величайшего учителя Маше, он должен нам на, на, на все времена нашему народу подсказать, что надо избегать насилия в любой форме. И всегда можно найти такие слова, пронизанные чистым духом Творца, Которые дойдут до души каждого человека. Если на этом примере они должны были дать, они должны были дать воду из скалы, по слову Всевышнего. И вот Равес Зильбер, Ерцайт, которого мы сегодня вспоминаем, помним, является живым примером того, как можно было. Обращаться к людям с помощью простых, мягких, искренних слов Торы, и что это делало с людьми, скольких людей Равыцких смог повернуть к, к Торе, к, к, не только своими словами, но и всем видом своим, всем светом и теплом, которые исходили от него. Вот это настоящий учитель. И словом, и обликом, и интонацией, и скромностью своей, необыкновенной скромностью. Ну вот мы читаем о скромности Моше. Да? Величайший был человек по скромности, величайший пророк. Я не видел более скромного человека при том с такой мудростью, как арабы из Хидзелибержа. Вот э, так, мне казалось, можно еще с этой стороны вспомнить нашего большого учителя сегодня. Спасибо, друзья, за внимание. Спасибо, Елена. Спасибо большое. Я не помню, а... я рассказывал, как видел, как Раф плакал однажды в жизни. Я рассказывал об этом. Если интересно, я готов. Расскажите. Чуть погромче, Юда, да. пожалуйста. Хорошо. Я коронарный. Не очень Поближе к микрофону просто, не надо громко говорить, просто Проближе. ближе. Я был с Равом 13 лет. Дома, на уроках, в больнице, в больницах, после операции на открытом сердце. Фактически, кроме субботы, праздников, я был фактически все эти 13 лет очень часто с ним. Я ни разу не видел, чтобы он плакал. Я видел, как он потерял дорогих людей, свою верную супругу, что было с дочерью, что было с внуками. Никогда не видел. Однажды видел, как он плакал. И вот интересно, почему он плакал. История была такая. Было занятие у него в этом в салончике. В его салончике, было занятие, вдруг стук. Заходит один и говорит, да. протягивает руку, чтобы да, начали а да, что-то да. ему. А он продолжает мешать уроку. Ну, потом вышел. Через полчаса опять стук, опять он заходит и опять он это. Ираф попросил кого-то одолжил деньги и еще дает ему. Все, он ни слова не сказал. Третий раз он приходит, стучит, заходит и начинает говорить. Я говорю, как тебе, я уже не выдержал, как тебе не стыдно? Идет урок, это самое. Рав так махнул рукой, чтобы я успокоился. Отдолжил, еще попросил у кого-то денег и дал ему. Четвертый раз он опять стучит. И когда он выходил, я видел рав, как у него текут слезы. Как у него текут слезы. И когда все ушли, я спросил Рапов, почему плакал. Он говорит, да понимаешь, я уже 2-3 месяца не получал э, зарплаты, у меня не было денег. Я должен был одолжить, я одолжил два-три раза. я четвертый раз уже я не мог ни у кого одолжить. И я плакал, что не могу одолжить и дать ему минус ценю. Он плакал, что он не может одолжить в четвертый раз милостыню и дать. Кто бы из нас плакал по, на эту тему, по, по этому поводу? Он не плакал, что это мерзавец и прочее, прочее, которого я практически физически выпроводил. Он не плакал, что он не может дать милостыню. Все, я кончил. Шаркох. Это... Я не знал об этом эпизоде. Я впервые от вас это слышу. Это были свидетели. Человек 20. Да. да. да, да. Но слезы я не думаю, что все видели. Он не слышал, он же не плакал. Просто текли слезы. Человек плачет, что не может дать наглецу, мерзавцу, который мешал урока. А для Рава урок это было все. Потому что когда люди заходили, опаздывали на урок, он запрещал говорить даже шалом. Пришел, сел и каждый раз повторял сначала для каждого нового прибывшего. Mm. Да, да. Ну, э, что он говорит? Я вспомнил благодаря вашему рассказу еще один эпизод, который был, был со мной. Э, я как-то э, пропустил э, Информация о том, что Раф не сможет э, дать э, на следующей неделе урок, потому что он был нездоров э, и был перед этим в больнице. Вот. И я пришел в, во время урока в назначенное время, просто потому что не знал, что урок отменен. Э, постучал, э, Равецк не открыл и пригласил меня. И я увидел э, диванчик, расстеленный в салоне, где он лежал под, под таким легким одеялом. Я когда это увидел, я, я стал э, извиняться, просить прощения, сказал, Все, извините, раб, я сейчас уйду, я не знал о том, что урок отменен. Он меня не отпустил, посадил на стул рядом с диваном и дал мне деврейтора. Дал мне девьи, как всегда, поучительные, короткие, емкие. И я не стал ни вопрос ничего, потому что я все время чувствовал это напряжение. Человек нездоров, а я тут не вовремя. И когда я выходил, Раф меня проводил, встал до, до дверей, я открыл дверь, и там стоит человек, который я впервые видел который приехал к Раву с какими-то своими делами, вопросами. Таких ходоков к Раву было, Раф его да знает, невероятное количество со всей нашей необъятной страны. К нему ехали разные люди, только прослышав о нем. И вот один из таких людей. Я тут же стал его ему говорить, что Раф не здоров, к сожалению, он не надо к нему сейчас придите в другое время Рах меня отстранил мягко своей рукой и сказал ему своим своим голосом тихим заходите заходите пожалуйста такой у вас вопрос а, вот такая вот сценка такая вот сценка причем Достаточно было бы того. Рав не должен был ничего ему говорить, потому что я достаточно валился на этого человека, грудью, так сказать, прекратив ему путь в квартиру. И вот тем не менее, понимаете? То есть его нездоровье это все было неважно. Если пришел человек, он готов с ним говорить. Вот такой эпизод тоже. Да, есть, есть чему поучиться и от кого. Я думаю, что мы сделали большую вещь, что вспомнили сейчас, когда стоят на солнце наши друзья, читают Иелим на раскаленном солнце без глотка воды. А мы здесь вот тоже можем это. Потому что это, это потеря раба, это я приравниваю к потере храма. Поэтому было очень показательно вот эти пять дней, на которые задержали его, обычно уходит тогда, когда приходят в этот мир. Его задержали, чтобы мы поняли, что, что такое потерять. Потому что когда он ушел, что, что как, как я как я спрошу, кому я обращусь? Что, что я буду делать? Да, да, да, да, да, да. вот такое ощущение было у мной. Впрочем, вопрос это стоит до сих пор, но вопрос это решается, когда Сложная ситуация. Каждый, кто общался с Рафом, думает, а что бы сделал Раф? Что бы сказал Раф? Всегда такая вот мысль. Mm. А я позволю себе добавить к вашим словам. А, а что бы сказал Раф? А, а его сын Раф Бенсон, он выступал последним на, на этой встрече, где были, были может быть, больше ста тысяч человек. Там огромная площадь и прилегающие улицы. Говорили 230 тысяч, полиция. Может быть. Ну, я не мог знать, сколько, на что больше 100 тысяч это было, очевидно. И последним там выступали самые большие раввины в Иерусалиме и не только. Последний выступал его сын Раф Бен У него были короткие слова. И вот он сказал то, что сейчас как бы ответ на ваш посыл, Рафиуда. Он сказал, что мой отец, мой папа, он сказал, он каждую минуту жизни жил с вопросом, а чего хочет от меня Всевышний? И никто как он знал, о, о, о чем думал и чем жил его отец? И вот он это так просто искренне сказал, что это запечатлелось. Вот когда мы мы думаем, чтобы нам как поступил бы Равыцк, чтобы он нам подсказал, то стоит вспомнить вот это, тот вопрос, с которым он жил: от «А чего хочет от меня сейчас Всевышний? Друзья, я вам, прежде чем я уйду, я хотел вам сказать короткие два втора, да, как архидуш, который мне пришел <coughs> вчера, он касается, есть предсказание, о котором любил говорить Рабба Ицхак, что от э, автора Алдот якоб ясеф который жил 200 с лишним лет назад он отметил в своей книге что прошат Теса который рассказывает о страшных э, наказаниях еврейскому народу эти сам можно прочесть как э, указание на год год этот приходится говорил э, Гидария, я на одну секунду если можно вас перебью если бы у вас было еще несколько минут можно по телефону связаться с зумом э, вот э, в этой рассылке есть способ как по телефону надо но, э, но номер набрать а потом код с двумя решетками Тогда мы бы вас хорошо слышали, потому что очень плохо. Но если вам трудно, вы продолжайте. Давайте я лучше продолжу, потому что мне Так вот, он говорил, что Теса – это 1941 год, когда начало массового уничтожения евреев. 1941 год. Тогда вам очень громко надо говорить, чтобы голос был громче шум. Окей, хорошо. Ладно, все и я заметил говорят о том, что эта катастрофа, она связана с девятым Абом и объясняют это тем, что 9 Абом началась первая мировая а вторая была ее следствие. вот я увидел, что в самом слове Тишаба в этих словах заключены три вещи заключено Слово. Дело в том, что заключено слово Шоа, Тиша, Шоа, и в нем заключено слово Тиса, вот это, это дата, и, и таким образом в нем соединяется и Тиша и Шоа, и Тиса, дата, когда это произошло. Какая дата именно? Теса, дата 41-й год. Теса, который говорил... Тысячи... тот который, который говорил э, Раф э, Ицка неоднократно. И написал это в своей книге. Все это есть в, в слове Тиша, 9. И, кроме того, сегодня у нас будет Шаббат в Тишаба. Так вот, слове Тишаба есть и шаббат. Есть и шаббат, и то, что остается, это гематрия слов гигдильрашев. Возвеличил Всевышний. Шаббат. И шаба должен родиться в нашей. Шаббат Шалом. Всего вам доброго, хорошего поста. Спасибо большое. Шаббат-Шалом за такие интересные слова мудрые. Всего хорошего вам. Просто сил уже не хватает. Всего доброго. Всего доброго. А мы... Авнар, всего доброго вам. Это... Может превратиться в праздник. Чтобы скорее, всего превратился в праздник. Всего хорошего. Спасибо. Всего доброго. Шаббат, шалом. И я послал в рассылке имейла вот особенности э, поста, ну, как проводить шаббат, да, спасибо. Э, когда пост на нем решен. Всего хорошего, спасибо. Спасибо, Миша, всего вам доброго, до свидания.